Ну что, -то. всем привет, дорогие друзья, с вами я, Хак1200, и в этом видео я вам расскажу, как установить правильный русификатор для игрушки Антернет. Заходим мы в сообщество, в мастерскую Steam, подождав чуть-чуть, в поисковике находим игрушку Антернет. Пишем первую букву с большой. И вот нам выдала вот она и пролистав ниже мы находим такую такой раздел как лока заходим в него и пишем в поисковике слово рашин конечно не все с большой э написали и находим у вас будет пять штучек Рекомендую очень сильно вот этот русификатор. Написано «Русификатор для Антернета». Сколько я им пользуюсь, ни разу он меня не подводил. У вас будет тут написано «Подписаться». Нажимаете, у вас скачивается, и пока нам Steam не нужно. Заходим в... Это мой компьютер. Где у вас находится steam куда вы его скачивали в моем случае у меня диск c я захожу на него в программ файлы потом ищу папочку steam вот она захожу в меня и почти последняя папочка будет называться steam apps заходим в нее потом workshop она самая последняя должна быть заходите в нее connected Заходите в последнюю папочку тут. 30, 49, 30. Заходите в нее. И самая первая у вас папочка должна быть тоже. 40, 48, 90, 20, 29, 5. Заходите в нее. И вот эти 4 файла. Точнее, папки. Вы берете, копируете их. И нам нужно опять зайти в Steam. Uh, теперь переходим в свойства антернета, да? заходим в локальных файлов, потом uh, посмотреть локальные файлы, и находим локативу, заходим в нее, у вас папочки Раша не будет, давайте представим, что ее тут и не было, создаем папку, и называем ее с большой буквы, самая первая, Russia, назвали ее, Заходим в эту папочку и берем, вставляем эти четыре папки. Да, они вставились. Закрываем все-все-все окна и папочки. Закрыли их. И заходим в интернет для достоверности, что я вам не наврал. У вас уже перевелось первое и тут. Все переведено. Антернет, разработчик игры, Нельсон. Сколько вы убили. Играть, персонажи, настройки, мастерская. Можно поиграть, но я пока не буду. И если у вас не получилось с первого раза зайти в Антернет, у меня такая была проблема. Попробуйте перезапустить Steam и обратно зайти в Антернет. И... С вами был ХАТ 1200 и я заканчиваю на этом сегодняшний видосик. Прощайте, мои подписчики.